Музыка Союза композиторов, слова Союза писателей исполняет автор. Наверное, я успею что-то изменить себе, видимо, старею, Запутался в своей судьбе, пора бы что-то сделать. Что-то можно изменить, а может, просто плюнуть и забыть. Мелькает год за годом, я все жду, чего-то жду, Поспорить бы с природой, но с нею спорить не могу, Но все же я надеюсь, надеюсь, что-то изменить, А может, просто плюнуть и забыть. Пора быть. знаю, кого тут, кого винить Ну вот уже и вечер, на улице лишь фонари Как будто я один здесь На улице нет ни души, а я все жду, мечтаю Кто-то может позвонить, на телефон загадочно молчит на завтра это было много раз Но завтра будет поздно Надо только лишь сейчас Но все же я надеюсь Надеюсь что-то изменить А может просто плюнуть и забыть Пора бы решиться, и все